Дорогие друзья, сегодня я хочу вас познакомить с Шах Мире. Она работает у нас в офисе, занимается дизайном. В общем, очень умная, классная девчонка. И сейчас мы отправляемся в магазин Тахта Кале для того, чтобы сделать кое-какие покупки. Ну и, конечно же, чем могут заняться девочки в то время, когда у них обеденный перерыв? Мы пойдем посмотреть обувь. Кызлар башканы эпы да я Поэтому мы идем сначала смотреть обувь А потом пойдем в магазин коллек, Где купим кое-что для офиса И у нас есть вот такой вот списочек Что нам нужно И если вам интересно, я покажу цены Ассортимент коллек, кстати, очень классный Тоже очень классный Вот выглядит пятничный рынок Где продают фрукты и овощи Видите, во время... В другие дни, в отличие от пятницы и четверга, здесь, здесь парковка. Обычная парковка, стоят машины. В общем, ничего особенного. А мы идем в обувной магазин. Мы пришли в магазин Руя Кундура. Кстати, в этом магазине я всегда покупаю обувь, очень качественную. Вот, например, на мне пример. Эту обувь я покупала тоже у них. Сейчас быстро покажу вам цены. Здесь есть женский отдел. Там мужской отдел и детский отдел. Есть очень качественная кожаная обувь и некожаная обувь а из кожезаменителя от 50 лир. Различные виды обуви, цвета, летняя обувь, много различных моделей, классическая обувь. Вот видите, такие туфельки на каблуках выходные. Но что самое здесь классное, это кожаная обувь, которую вы можете приобрести по очень хорошим ценам. Качественная кожаная обувь, сделанная в Турции. Вот, например, такие тапочки стоят у нас сколько? 169 лир. Цены на кожаную обувь начинаются от 120 лир. И я себе, кстати, присмотрела на лето. Вот такие вот тапочки. Полностью кожа. Очень мягкие. С такой вот мягкой стелькой. Просто обалденные. Здесь я, кстати, также покупаю классическую обувь. Ну, например, посмотрим по ценам. 186 лир и так далее. Но самое главное, я здесь всегда покупаю кожаную обувь. Давайте спросим у шахмы. да? Вот видите, ей, ей понравились вот такие вот красивенькие тапочки. Нека, да? За куздок. Ага, 170 лир от Эдерида очень классные тапочки А, смотрите, есть еще вот такие вот И вот такие вот золотистые Ну, я могу вам сказать, что вот эти тапки вы будете носить просто годами Потому что вот эти вот тапки, которые на мне, я их уже ношу, не знаю, третий год, наверное И с ними вообще ничего не происходит Здесь есть еще вот такая вот интересная свадебная обувь всякая разная Есть... Вот такого плана цветная обувь. Ну, например, сколько стоят эти тапки? 159 лир. Видите, она вся кожаная, классная обувь. Здесь еще какие-то клачи есть. Вот такая вот более классическая, спортивная, классическая обувь. Как я уже говорила, это женский отдел. Женский отдел. Есть мужской отдел. Вот, например, такого плана. Классическая обувь. В общем, друзья, здесь очень, очень большой выбор. Шахмеровошка бише Тоже кожаные тапочки. 140 лир. Видите, всего ага, всего 140 лир. Бокалы. Веч бакалом. У них еще здесь есть второй этаж. А, мужская обувь. Кстати, я не была на втором этаже никогда. А здесь, наверное, зимняя обувь. Кышая ка рвать. О. Здесь, видите, скорее всего. Нет, тоже летняя. Да, вот вы видите, летняя обувь кожаная. Вот такие вот тапочки стоят 149 лир. Кожаные. Кожаные. Оба, надо Гюзель. Такие вот интересные модные тапочки. Накогда? Шейда, куда-то, да? 180 лир. Ну и вот здесь... Нет, здесь все-таки нет мужской и женской обуви. В общем, друзья, это очень классный магазин. Как я уже говорила, я всегда покупаю здесь обувь. Вот, например, такую на лето. Классненькие тапочки, легенькие. Стоят они 170 лир. Поэтому многие спрашивали про то, где купить обувь в Алане. Вот в этом магазине вы можете купить классную обувь, потому что мы покупаем в Алане обувь. Ой, только здесь. Насыл Солбиандин мы самазы. Да, вот Шахмира пришла первый раз и очень, очень, понравился этот магазин. Ну, в общем, мы выбираем себе всякие разные тапочки, туфельки. Вот, а здесь еще, еще. Бак, бурда, давай. Эвет. смотрите, здесь еще. Вот мужская обувь, кстати. Как я уже говорила, рядом с этим магазином второй отдел их есть мужская обувь. Ну, вот смотрим, например, грейдеры. Сколько они стоят? 249 лир. Здесь, кстати, вся обувь фирменная. Никакая не подделка. Ну, например, вот такие мокасины. 129 лир. Я не знаю, кожа это или нет. Но похоже, похоже на кожу. В общем... Друзья, здесь много всего, обязательно-обязательно приходите сюда, качество отличное, на себе проверила и цены просто-просто потрясающе низкие, классные цены Ну а мы пошли в другой магазин за покупками Ну а теперь мы пришли в магазин Тахта Кале в центре Алании Здесь тоже много всего интересного Здесь продаются вещи, продукты, товары для дома. Товары для дома, одежда. В общем, много-много всего. И мы, сейчас мы достанем наш список. А, мы забыли взять тележку. Сейчас я вам покажу наш список. Короче, для опции нам нужно купить чайник, краску, потому что у нас все еще в процессе. В процессе. А, бакаламная кадар ще, да? Ага. Вот, например, чайники Кстати, вот такой вот чайник мы покупали домой И стоит он всего 50 лир Я думаю, что мы его и купим Ну, есть, конечно, дороже 118, 49, 120 Есть вот такие вот большие двойные чайники В общем, возьмем мы вот этот в этом магазине есть, как я уже говорила, много вот таких вот товаров. Здесь тоже ходит охранник и, как ни странно, везде запрещают снимать. В общем, чайник мы купили. Сейчас покажу вам отдел продуктов. И нам нужна еще бытовая химия. Вот такие вот сумки для базара здесь продаются. Цена, наверное, лир 30 Вот бытовая химия, бурда у нас лязем Вот здесь разная бытовая химия. Нам нужен, нам нужен до места с. тюрк малы. Ой на эбисимя сюда. В общем до места стоит здесь пять лир, а вот такой вот турецкая турецкий вариант стоит три лиры, и мы, кстати, всегда покупаем такие вот турецкие варианты. Здесь продается еще различная посуда, и мы ищем вот какие-то сувениры и картины, но мы ищем подставки для стаканов, для кружек. Вот такие интересные еще цветы здесь продаются раньше, кстати. Кстати, не было. Ящики для дома. В общем, друзья, если будете в центре Алании, заходите в этот магазин. Здесь тоже много чего можно найти. А, вот такие вот наборы для турецкого кофе. Вот такая вот красота. Всего 34 лиры. И, кстати, это Буиб фирма, да? Очень хорошая фирма Кутагья-Потселян. И, кто любит, можно купить вот такие вот разные тарелочки для турецкого чая. А еще здесь вот продаются такие наборы для пикника. Я вам уже показывала их в одном из видео, но мы такой набор используем, когда мы в дороге едем куда-то, например, на самолете летим, берем с собой, кладем всякие разные фрукты, овощи, берем две кружечки, две тарелочки. Вилочки, видите, есть. Ложечки и так далее. И стоит такой набор. Здесь есть еще вот такие вот побольше. Для семей побольше. Ну, в общем, классные. Стоят они 20 лир. Всего 20 лир. Наборы для пикника, но они и в дорогу тоже очень хорошо пойдут. А еще для любителей чекёфты здесь есть вот такие наборы. Можно отдельно купить чекёфты по 6,79 отдельно купить лимон, салат и купить вот такие вот лаваши для чекефта, но мы сейчас в офисе себе закажем все-таки из кафешки. В общем, мы купили кучу всего для офиса, кучу всего, ну всякой химии и всяких штук для офиса. А еще в Турции есть такая система заказа еды онлайн, называется емекси пети. Там можно заказывать все, что хотите, там зарегистрированы все рестораны Алании. Я вам покажу чуть позже. Мы сегодня заказали себе на обед чайкёфты, дюрюмы. Ну и когда нам принесут, я вам их покажу. Расскажу вам немножко про этот сайт. Можно из телефона заказывать, из интернета, из компьютера. Называется Емек Сипети. Выглядит он таким образом. Как я уже говорила, на нем зарегистрированы практически все кафешки, которые только есть вообще в Турции, но вам показывают прежде всего кафе, которые расположены ближе к вам. Вот видите, есть эту вот рекламу. Ну, в общем, мы заказали. Здесь есть поиск. Вот, например, выбираете, где вы находитесь. Например, мы находимся на.. Угу. Мы находимся на Шекер Хане Махалесе. И так. Давайте попробуем, почему он нам не ищет. А, и вот вы видите, выходят все рестораны, которые есть на Шекерган и Магалесе. Здесь также есть баллы, вот какой-то Адьяман, Чикёфты, Джибайра, Муста. Ну, например, посмотрим. Можно посмотреть, что люди пишут, какие отзывы. Здесь полностью выставлены меню. И, например, нажимая сюда, вы, например, нажимаете сюда, и это значит, что ваше блюдо ушло... В корзину так где у нас корзина здесь также видите минимальный заказ 5 лир время работы и сколько времени занимает доставка 45 минут что-то как-то многовато в общем сейчас посмотрим ну видите я здесь не зашла можно зайти с фейсбука ну, в общем вот здесь вот можно добавить а вот она корзина Заходим в корзину, и здесь вы можете оплатить. Но сначала, видите, нужно зайти, там будет выбор, оплатить по карточке или оплатить наличка, Мы обычно платим наличкой, поэтому, друзья, пользуйтесь пользуйтесь этим. Можно ввести название ресторана, название блюда, и вам привезут его домой с доставкой. Но доставка, естественно, бесплатна, но есть минимальная Сумма заказа, например, 5 литров. У некоторых ресторанов 10 и выше. В общем, нам принесли Чикёфте. Но мы были такие голодные, что мы забыли записать, когда нам их принесли. В общем, на заказ Чикёфте оказались дороже, чем если покупать в кафешке. Но было очень вкусно. В общем, было очень вкусно Друзья, обязательно пользуйтесь этим сайтом EMXPT. И подписывайтесь на наш канал Ставьте пальчики вверх Не обращайте внимания на бардак В нашем все идет ремонт И всем всего хорошего Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал Всем всего хорошего, пока